О закрытии с 1 мая четырёх маршрутов стало известно неделю назад. И все это время горожане не перестают возмущаться. Интернет-петиция за отмену нововведений набрала 8 с лишним тысяч подписей за несколько дней. Особенно ситуация задела жителей Кировского и Ленинского районов. Они потеряют сразу три привычных автобуса. Придется с пересадками или как-то, чтобы добраться. Или идти. Если я вот тут живу на Мичурино, в районе Мичурино, мне нужно выходить на Красноярский рабочий. У вот 89-70. 59-й и 84 вот отсюда вот до театра оперы и балета. Кроме 55-го вообще не останется. Он будет весь переполненный. И я не знаю, что вообще будет, когда эти маршруты отменят. Неприятно, потому что с правого берега не так много мест, куда можно уехать с помощью автобуса. А если у меня нет возможности ездить на личном транспорте, то что мне остается делать множество пересадок? Сейчас и так трудно. Поэтому неприятно то, что нас не спрашивают принимают решение, понимают, что может быть дублирующие маршруты, но если бы они ходили пустые, автобус всегда полный. Общественники говорят, поменять маршруты в мэрии решили после изучения пассажира пассажиропотока. Вот только изучали его по данным считывающих устройств, которыми кондукторы проверяют транспортные карточки у пассажиров. А такой метод дает слишком мало информации. Во-первых, неизвестно, где именно человек зашел в автобус и где вышел, а во-вторых, почти половина горожан платит за проезд наличными. Мы на завтрашнем заседании жилищно-коммунального хозяйства и транспорта хотим в первую очередь предложить создать рабочую группу, разработать бланки опросов населения, кто от какого маршрута ездит и куда, подключить научно-исследовательский институт, который на сегодняшний момент изучает не только трафик, куда ездят люди, они изучают еще в какое время, какое количество людей переезжает на общественном транспорт, то есть методом установки датчиков. По результатам исследований уже предлагается формировать маршрутную схему, пускать автобусы именно там, где они нужны, и столько, сколько необходимо. В департаменте транспорта тем временем говорят, что всегда готовы прислушаться к мнению горожан, и что последние изменения во многом продиктованы их обращениями. мясокомбината, как и другие районы, это образцовые, ЛДК, Пашни, Белые Росы, Идет огромное количество жалоб, и надо людей вывозить оттуда. И что мы, в принципе, стараемся сделать? Сейчас мы сделали два маршрута с мясокомбината. Будем смотреть, как будут выбираться оттуда люди, какое у них пожелание будет, какие у них будут жалобы, не жалобы. На завтрашней комиссии в Горсовете специалисты выслушают предложения активистов по улучшению маршрутной системы и обсудят дальнейшее развитие общественного транспорта в столице края цель разработать такую схему, при которой красноярцы не будут ждать на остановках по полчаса, а автобусы ходить по городу пустыми. Но уже принятые изменения в любом случае вступят в силу с 1 мая. Мария Антюшева, Павел Пателицын, Новости.